Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Я читал все комментарии. Мне очень понравилось, что вы написали, накидали своих вариантов по поводу рецептов разных. Будем. Будем. Вот. Но сегодня, так как у нас за окном стоит жара, лето в самом разгаре, приготовим очень простой, очень быстрый такой рецептик. Короче, будем делать мороженое. Что нам для этого потребуется? Сливки. Сливки. Естественно, охлажденные заранее. И сгущенное молоко. Вот, мы приступаем. Льем сливки в посудину. Вообще, желательно самые жирные сливки, которые есть. Ну, это обычно 33% самые жирные. У нас 20%. Ну, черт, опять. Теперь нам надо их взбить. Все, взбиваем сначала на низких скоростях. А дальше увеличиваем. Так, ребята, ну в общем взбивали мы взбивали плюс-минус вот до такого состояния. Теперь потихонечку вливаем туда сгущенку. Ну, сгущенки тут уже кому как. Кто любит послаще, тот побольше сгущенки. Кто любит такое, более сливочное, поменьше сгущенки. Я так понимаю, что мой оператор любит сладкое, поэтому мы вливаем туда всю ну, 270-граммовую пачечку сгущенки. Я все правильно говорю? Да. Ты будешь довольна такой? Ну, сгущенки еще много, немало правильно? Согласна. Я думаю. И теперь также миксером немного это смешаем. Так, у нас получилась вот такая вот жижечка. Нам теперь надо перелить в две чашечки. А в две, потому что одно у нас будет просто как пломбир, а второе у нас будет с какао. Вот, переливаем, в общем, в чашечки. Это оставим просто обычную, как пломбирчик. Так, и во вторую. Короче. Ну, чуть-чуть получилось больше. Ну и в одну всыпаем такую с горкой ложечку слоговую какао. Венчиком аккуратно это все перемешиваем. Так, теперь у нас есть, короче, вот такие вот формочки для мороженка. Ну их, правда, маловато, ну ладно. Так, берем сначала наш обычный пломбир. Заливаем. Сколько сделаем кофейных, сколько обычных? Ну, по два. Ну, ладно. А можем было аккуратнее как-то залить? Ну простите. Все, теперь закрываем крышечками и лотериночками мы сейчас накроем пленочкой и все отправляем в морозилку. Так, ну что, ребят, мороженка наше заморозилось. Прошло примерно пару часиков. Сейчас будем его извлекать отсюда. Короче, набираем в кружку теплой водички. Ну и берем, так вот, опускаем наше мороженка туда. Ой, переборщили немножко. Буквально сейчас секундок 5-10. Так, и другие два. Ну. Будем теперь пробовать. Доставать. Не, что походу еще надо. Ладно. Ну что, достаем. И пробуем. Так, это у нас белый пломбирчик. Оп-оп-оп. Видите, он немножко подтаял и легко вылез. Ну, попробуем. Офигеть, как сладко! Ну да, это мороженое. Очень сладко, очень холодная, неприкольное. Пробуем теперь, которая у нас с какао была. Ну вот это по мне больше по вкусу, больше нравится. Она такая, ну как кофейное. она тоже очень сладкая, но какао делает свою тему короче ребят элементарный рецепт попробуйте сами сделать ну да пока оно, конечно подзаморозится ну и также и в тарелочке Но заморозится прекрасно можно и с тарелочкой кушать либо накладывать какую-нибудь пялку там добавить еще какой-нибудь джем или еще что-либо короче рецепт элементарный летом огонь очень сладненько очень холоденько Вкусно, классно. Короче, пробуйте, готовьте. Не забывайте про подписочку, лайкосик, конечно. Ну и, естественно, прожать колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Все, до новых встреч!